Привет! Все еще пытаетесь заработать в интернете, покупая обучающие курсы один за другим или вы уже зарабатываете в интернете? В обоих случаях вы попали на нужный сайт. Меня зовут Оксана Николаева и я рада приветствовать вас на своем сайте. Когда я тоже изучала много тренингов, семинаров, курсов на тему заработка в интернете, я потратила десятки тысяч рублей и выбрала самое перспективное направление – это Инстаграм. И я не ошиблась. Мой заработок в Инстаграм уже превышает 200 тысяч рублей в месяц, и это далеко не предел. А в Инстаграме на сегодняшний день уже более 1 миллиарда пользователей по всему миру, и это количество постоянно растет. Также Инстаграм сейчас является самой популярной социальной сетью во всем мире. И не зарабатывает в Инстаграм сейчас только ленивые. Ведь деньги у кого? Правильно, у людей. А люди где? Правильно, в Инстаграм. На данном сайте я представляю обучающий курс, с которым даже новичок, воспользовавшись готовой инструкцией и должной поддержкой, сможет начать зарабатывать от 75 тысяч рублей в месяц. Я не хочу давать обманчивых обещаний и скажу, что такая цифра будет не с первой дня. Ведь так не бывает, что человек вдруг без опыта и навыков вдруг становится миллионером за один день. Однако через месяц вы можете рассчитывать на доход в 75 тысяч рублей. И если у вас есть желание и вы решительно настроены, то я обучу вас и помогу все настроить и начать хорошо зарабатывать в самой популярной социальной сети – Инстаграм. Главное знать, что именно нужно делать и как работает прибыльный бизнес Инстаграм. И, конечно, понимать, на чем вообще можно зарабатывать в Инстаграм. А досмотрев это видео до конца – вы поймете, как зарабатывать в Инстаграм 75 тысяч рублей на полном автомате уже через месяц. Если вы раньше покупали курсы в Интернете за 300, 600 или 1000 рублей и что-нибудь заработали, я отвечу за вас. Скорее всего, нет. Я просто тоже была на вашем месте и покупала курсы один за другим по горе-бизнесменам. не спешите опускать руки. Если вы сейчас смотрите это видео, поздравляю вас, значит вы уже на самом коротком пути к в Интернете. Не все курсы в этой ценной категории плохие и нерабочие, но стоящих курсов точно очень мало. То, что я хочу вам сейчас предложить, уникальное в своем роде. Я с уверенностью утверждаю, то, что абсолютно каждый сможет начать достойно зарабатывать в интернете. И неважно, школьник вы или пенсионер, живете вы в России или в Украине, или в любой другой стране. На моем сайте я предлагаю два варианта заработка. Первый. Это пошаговое обучение с полной поддержкой до результата. Этот вариант подойдет для тех, кто хочет весь путь пройти вместе. Мы с вами за руку пойдем весь путь от первого знакомства с этой социальной сетью Instagram для создания вашего пассивного заработка в интернете. Второй вариант – это прибыльный бизнес Instagram под ключ. Этот вариант отлично подойдет для тех, кто привык получать все лучшее и сразу, и кто не хочет ждать и хочет получить сразу готовый бизнес, приносящий доход. В этом случае вы получите полностью готовый и оформленный, наполненный контентом профиль в Инстаграм, с базой подписчиков, с подключенной системой вывода средств на ваши банковские карты или электронные кошельки. Параллельно я буду индивидуально обучать всем способам заработка в Инстаграм. А еще безсрочно консультировать на всех этапах как ученика BIPURAM. Также после передачи вам готового бизнеса профиля в Instagram в течение следующих 30 дней мы занимаемся продвижением вашего аккаунта. Что же входит в курс прибыльный бизнес в Инстаграм? Первое. Обучающие видеоматериалы, дающие все необходимые знания для того, чтобы построить свой собственный бизнес в Instagram и получить доход от 75 тысяч рублей в месяц на полном автомате. И самое главное, таких бизнесов можно создать неограниченное количество. Подробнее я расскажу вам в курсе. Второе. Готовые файлы, шаблоны, чек-листы, которые значительно облегчат работу в Instagram. Третье – это бесстрочный доступ в личный кабинет в онлайн-школе, где вы всегда сможете освежить и пополнить свои знания, если что-то подзабыли. Четвертое – это закрытый час с учениками-единомышленниками. и Вам будет интересно обучаться, и вы получите удовольствие от общения друг с другом. И пятое – у вас всегда будет моя личная техническая поддержка. Я всегда отвечаю, помогаю, советую каждому, кто нуждается в помощи. Помогать вам – это моя работа. Теперь вы понимаете, что ваш заработок на Instagram неизбежен, потому что вы получаете готовую методику для заработка в интернете на самой популярной социальной сети в мире, в которой с легкостью справится любой. У каждого из вас сейчас есть выбор. Можно и дальше тратить время лайка чужую красивую жизнь, а можно создать свою, где вы живете свободно и независимо и зарабатываете на этом от 75 тысяч рублей в месяц. У вас точно получится, потому что мы дадим вам решение, которое уже работает и приносит результат. Если даже после изучения сайта вы по-прежнему сомневаетесь в чем-то, напоминаю вам, что я даю полную гарантию результата. Если вы, применив мой метод, так и не начнете зарабатывать, и гарантированно верну вам оплаченную сумму по первому требованию. Количество мест строго ограничено. Зарабатывать в интернете могут только предприимчивые люди. Поэтому поспешите, чтобы получить самую выгодную цену и супер-бонусы. Записывайтесь и увидимся на курсе.